В остается память Нашей встречи уже неюдной Научились мы хулиганить Безобидно и дружелюбно Разыграли на картах лета Чья звезда горячее стала с души невинным светом на прощание двоим ласкала И отсыпалась разноцветьем Летом, осень твой к ногам Не закатанное созвезья, А любовь дарит славу. Тепло остыло, нашей встречи уже неюдной. Неужели все правдой было, радость осени дружелюбной? А звезда, что согрела лето, вечно жизнь не угасает. Листья в разной раскраске ветер. Звезда падет перемешает, И отсыпалась разноцвете, Лето восени к ногам, не загадана. Забудется расставание, как случайный осенний дождь, молчаливые понимания, жездопари, что дал Господь, и отсыпалась в Летосе твой к ногам, не закатанное созвездием, а разноцвете, Лето в к ногам Не закатанное Созвездие А любовь дарит Свой роман